Вот я знаю, что очень популярен термин «зеркальная лаборатория». Вот реально мы сейчас создали зеркальные лаборатории в Финляндии и здесь, в Казани. Мы разрабатываем новый метод, который называется нейромодуляция. Это в принципе, один из самых сейчас модных и активно развиваемых методов, когда с помощью электрической или магнитной стимуляции меняются процессы функционирования нервной системы. В том числе есть большая надежда, что с помощью нейростимуляции удастся подавить вот эту вот, э, сильную боль, сильную головную ми, боль при мигрении, которая порой не поддается медикаментозному лечению. Мы пробуем разработать методику неинвазивной стимуляции, то есть без внедрения электронов в мозг, что по понятным причинам весьма желательно, мы пытаемся изменить динамику болевой активности так, чтобы ее подавить. Вот это одно из самых, на мой взгляд, перспективных направлений в развитии лечения боли. Нам нужно эту батарею тестов значительно укрупнить и связать в единую цепочку с исследованиями инвитро. Затем очень важно... Лучше прорасти здесь вот, в окружении КФУ, в сотрудничестве с другими лабораториями, с open labs, исследователями из других кафедр или даже из других институтов. Вот кстати, у нас запущено сотрудничество с химиками-органиками, которые обещали нам наладить э, определение одного из ключевых биомаркеров э, э, нейродегенеративных заболеваний и э, заболеваний, связанных с патологией ноцептивной или болевой системы. Это вещество гомоцистеин. Это аминокислота, которая у нас присутствует нормально в нашей крови, в нашем организме в количествах немалых, это 10 микромолей. Но при целом ряде патологий и при определенной генетической форме мигрени концентрация этой аминокислоты существенно растет. И многие патологические следствия этого роста проявляются как в гибели нейронов, так и в избыточной сигнализации болевой сигнализации. То есть для нас это очень интересная молекула, которая может раскрыть причины целого ряда патологий. У нас установились контакты с физиками. Вот есть Open Lab э, по электронному паромагнитному резонансу. Марат Гафуров возглавляет этот Open Lab под э, протекторатом профессора Таюрского. У нас есть совместные планы с ними. С математиками мы разрабатываем новые методы анализа. Кроме того, здесь мы установили связи с Евгением Геньевичем Никольским, это Open Lab нейрофармакологии. И один из проектов, в котором мы развиваем, это участие ацетилхалина. Это классический нейромедиатор в механизмах боли. Вот, допустим, у пациента можно вызвать приступ мигрени, если ему ввести, если, естественно, он согласен и все этические формы сохранены, внутривенно ввести аналог ацетилхолина, у него возникает типичная головная боль. Но это Феномен, а лежащие в основе механизмы, вот мы как раз и развиваем с Евгением Генчим Никольским. Кроме того, у нас состоялся очень детальный разговор с Альбертом Анатольевичем Резвановым. С ним мы э, планируем исследовать, исследовать профиль тех цитокинов, которые возникают э, э, при мигрении, используя вот эти вот животные модели мигрения. То есть мы вызываем... Э, или моделируем мигрень у животного, затем забираем образцы, и э, нам помогает э, Альберт Анатольевич определить, какие же активные действующие вещества появляются в большом количестве, какие, уровень которых снижается. Это такая часть пока поисковая работа, но это фундаментальная работа, которая открывает новые горизонты исследований мигрени.